Привет, народ! На связи, как обычно, Антон. Теплая пора настала, а значит самое время вылезать из своей норы, доставать из гаража драндулет под слоем пыли и гнать на улочку. Сегодня я покажу вам топовые электросамокаты, которые точно заслуживают внимания. Кто знает, может после этого ролика вы, как и я, когда-то измените свое мнение на их счет. Уже не терпится узнать об их возможностях? Тогда стартуем. Ах да, чуть не забыл. Не забывай про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну все, теперь стартуем. Вы только зацените этот брутальный вид. Угловатые черты, массивный черный металл, масса болтов, большой упор для ноги. Представляю вашему вниманию невероятно мощный электросамокат от Minimotors Dualtron Storm. По своей сути, модель является доработанным Dualtron Thunder. Она оборудована двумя моторами, которые в пике выдают 6640 Вт. Такой силы достаточно, чтобы выжить до 100 км в час всего за пару секунд. Длина самоката составляет 123 см. Ширина деки – 32 см. Что касаемо максимальной нагрузки, то здесь она может достигать аж 150 кг. Вся семья поместится – на одном полном заряде аккумулятора можно преодолеть до 130 километров. Наверное, вас заинтересует и подсветка, а здесь ее, кстати, немало. Освещение шторма выполнено в виде яркой LED-фары, заднего фонаря, стоп-сигнала, рулевой стойки, подсвеченной светодиодной лентой, а еще в дополнении имеются поворотники. А здесь у нас трехколесный электрический самокат Cycleboard. Этому монстру не страшны никакие преграды. Езда по бездорожью, грязи, крутым подъемом – все ни чем. Несмотря на внушительные размеры, транспорт обладает складной конструкцией, благодаря чему его удобно перевозить в багажнике или хранить у себя дома. На нем можно развить скорость до 40 км в час, преодолевая на одной зарядке расстояние до 64 км. Система управления электросамокатом CycleBoard очень проста. Для поворота достаточно наклонить руль влево-вправо, как бы поддаваясь собственным рефлексам, и самокат совершит поворот в нужном направлении. Такая система наиболее безопасна и давно применяется в детских самокатах. CycleBoard выдерживает нагрузки до 113 кг. Следующий электросамокат отличается от других моделей тем, что на нем установлено удобное сиденье, и он больше адаптирован под поездки средней дальности между какими-то местами или просто по городу. Также у самоката относительно массивный внешний вид, который в то же время не делает его сильно тяжелее. Широкая прочная резина, современный внешний вид, средства безопасности – все это сочетается в одной модели. Да и скорость на самом деле он развивает не слабую. Посмотрел я на него, и чего то самому захотелось на таком погонять. Ну а что, интересная замена машине, если вы живете в населенном городе, как я. Ryan RE90 – один из самых быстрых электросамокатов в мире. Мощность мотора в нем составляет 12800 ватт. У модели два ведущих мотор-колеса, батареи 80 вольт и дальность пробега в 60 километров. Также в нем установлена мощная тормозная система, ну куда же без нее. Вес самоката составляет 25 килограмм. Размеры электросамоката Райна в развернутом виде – 125 сантиметров длина, 120 сантиметров высота – 68 сантиметров ширина. Множество элементов в нем выполнены из настоящего карбона, что позволило уменьшить итоговый вес и при этом сохранить необходимую прочность. На очереди у нас идет самокат под названием Whipped SSR. Его можно характеризовать несколькими словами. Синергия скорости, запаса хода и удобства вместе с безопасностью. Все здесь просто на высочайшем уровне. Но давайте же обо всем по порядку. Два мотор-колеса по 5000 ватт каждая в пике в полном приводе суммарно выдает 30 тысяч ватт. В сочетании с мощными контроллерами по 200 ампер и высокотоковыми элементами самокат может разогнаться до крейсерской скорости 130-140 км в час всего за несколько секунд. Батареи ориентировочно хватит на 150 км. Также здесь есть качественная ДНМ-подвеска и два воздушно масляных амортизатора с регулировкой сжатия, отскока и подкачкой. Короче говоря, настоящая машина получилась. Следующая модель имеет название Unagi Model One и представляет собой так называемый iPhone в сфере самокатов. Что это значит? Сейчас расскажу. В модели использованы инновационные материалы и их комбинация для значительного снижения веса и повышения производительности. Также в зависимости от сборки тут могут быть установлены один или два двигателя. Руль изготовлен из магниевого сплава, что делает его не только удобным и легким, но и прочным. Тормозить здесь приходится рычажком на руле. Как только вы его нажмете, активируется двойной электронный антиблокировочный тормоз. Сам самокат сделан из легких материалов и практичного углеволокна. Скорость может достигать 25 км в час. В целом это минималистичный и в то же время уникальный самокат, который собран из качественных материалов и неоднократно испытан, от чего переживать о надежности пользователям ни на секунду не приходится.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 один из самых быстрых самокатов в мире. Его максимальная скорость составляет 100 км в час. Не каждая, блин, машина на такой скорости ездит. Представьте картину. Едете такие себе по делам, не превышайте скоростной режим, и тут хоба, вас обгоняет, блин, самокат. Это же жесть какая-то. При такой скорости модель выдерживает вес пассажира до 150 кг. При этом вес самого скутера 48 кг внедряться в подробности о нем не будем, дело в том, что тут вам и 5 режимов торможения, и еще столько же опций запуска или передвижения. В общем, над его изучением и настройками можно зависнуть реально надолго. Вся конструкция сделана из надежного алюминия, который прошел неоднократную проверку и выдержал нагрузку в 1600 тонн. Крутая акселерация, яркие фонари, четкий внешний вид – все это идеально сочетается в конкретные модели. Если iPhone среди скутеров мы уже с вами сегодня видели, то пришло время познакомиться и с Tesla этого мира. На сей раз модель была изготовлена компанией Xiaomi. Она сделана из алюминиевого сплава, оснащена движком на 250 Вт, разгоняющим самокат до 15,5 миль в час, емким литий-ионным аккумулятором с запасом хода до 18 км, низким весом, хорошей тормозной системой и интуитивно понятными элементами дизайна.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 По сути, это такая модель, которая вобрала в себя все самые основные фишки с задумками и воплотила их в реальность. Пользователь может подключиться к транспорту через свое мобильное устройство и управлять там той же подсветкой. Габариты самоката 122 на 120 на 65 см. Алюминиевый корпус, надежная тормозная система, максимальная скорость 55 км в час, литий-ионная батарея, позволяющая преодолеть дистанцию в 90 км без подзарядки и многое другое, сочетается в конкретной модели. По-моему, очень клевый и стоящий внимания вариант. А это Унаги И500. Складной самокат с двумя двигателями. 500 ватт непрерывной мощности, 1000 ватт пиковой мощности и 32 нанометра крутящего момента. С двигателем на каждом колесе Унаги И500 предлагает полный привод. Функция, которая обычно наблюдается только на самокатах более высокой ценовой категории. Электросамокат может развивать скорость до 30 км в час и способен проехать до 25 км, при весе всего в 12 кг. Модель построена на раме, изготовленной из японского углеродного волокна. Также производители выпускают его в огромном количестве индивидуальных раскрасов, что тоже стоит внимания.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 еще один друг от наших любимых производителей. На сей раз модель имеет максимальную нагрузку в 100 кг, пробег до 45 км без подзарядки, 25 км в час как максимальную скорость и вес в 14 кг. Также сам самокат сделан из алюминиевого сплава, имеет защиту IP54, диаметр колес 21 см и высоту руля в 114 см. Красивый минималистичный дизайн делает поездки на таком самокате крайне приятными и беззаботными. Все предельно ясно и понятно при первом же запуске транспорта и без каких-либо углублений в инструкции. Идеальный городской вариант для прогулок и небольших переездов. Ну и напоследок я поведаю вам об одном недорогом, но в то же время очень интересном скутере. Он называется GoTrax XR. Благодаря установленному в него 300-ваттному мотору он способен развивать скорость до 15 миль в час и проезжать на полной батарее более чем 18 миль. У XR очень широкая 6,6-дюймовая дека с большим мягким противоскользящим материалом, позволяющим расслабиться даже во время дальних поездок. Модель оснащена как дисковым тормозом, так и антиблокировочной системой электрического торможения. Двойная система обеспечивает безопасное и быстрое торможение даже на максимальной скорости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 я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну вам, ребят, удачи и всем пока!